Да. Достаточно древнее сознание, которое принесло сюда отголоски старой памяти. В этой жизни, в жизни в специфических человеческих условиях, вам эту память нужно в течение жизни трансформировать. То есть научиться ее применять правильно с точки зрения Савила, с точки зрения алгоритмов победы. Знаний много, говорит рунический код. Жизней прожито много, сознание старое, душа старая. А вот правильно применять свои знания, свои умения, наработку, старой памяти, за предыдущее воплощение вы не научились. Если вы это сделаете, вы обретете истинные права. Собственно говоря, за обретением истинных прав вы сюда и пришли, чтобы научиться всю свою, всю свою огромную память преображать в, во что-то более качественное, да? знаете, как вот библиотека. Вот есть у человека библиотека, у него тома расставлены на каждом свободном месте, но они абсолютно бессистемны. Он хочет чего-то там найти, а найти не получается, потому что он не помнит, где у него чего лежит. И как только он систематизирует всю свою библиотеку, как только разложит все по полочкам, по авторам, по, по каким-то другим ключевым, элементом, его память станет системной, он сможет ее уже использовать для чего-то. Вот до сих пор да, вы просто копили память, что называется знания ради знаний. Вся, все, и все в то время, потраченное вами в предыдущих жизнях, на накопление этих самых знаний, оно не приносило успеха. Хотя у вас также выраженный, ярко выраженный канал Феба в данном случае по вашему руническому коду, который предполагает, что вы должны знания направлять правильно, то есть управлять процессами. А, знаете, есть такие люди, которые учатся всю жизнь, то есть они всегда считают, что они чего-то не знают, и по этому поводу испытывают невероятный комплекс. Хотя знаний более чем предостаточно, и сравнив с любым другим человеком или специалистом, хотя бы того же самого профиля, вы ему дадите сто очков вперед по уровню знаний. Но внутренний вот этот комплекс, что вы не можете считаться абсолютным специалистом, потому что не хватает какого-то элемента, как вам кажется достаточно важного, заставляет вас постоянно проигрывать. Вот вы должны научиться выигрывать, то есть реализовывать свою собственную совилу, побеждать потому что памяти много, знаний много, но они не приложимы, Если вы это сделаете, вы добьетесь прав истинных прав, которые не убиваем. Если вы опять будете в этой жизни продолжать копить, копить, копить, копить, копить и ничего не давать, то соответственно в следующем воплощении вам придется заняться тем же самым, только в более жестких условиях. Вот. Поэтому помните, да, пока, есть время, это время надо использовать правильно. Э вас угу. вас руна магии, руна развитого сознания. А, достаточно много. Возможностей изначальных. Здесь похожая ситуация, что у предыдущего, предыдущего коллеги, только немножко в, по другим углом, немножко в другом ключе. Вы развивали свое сознание, не зная, зачем вы это делаете. Здесь тоже учеба ради учебы, только здесь не накопление знаний, а учеба как развитие своего сознания. Вы склонны ходить по школам, читать любую литературу, думая, что только одно это действие, оно уже что-то само сделает. А Получается так, что оно ничего не делает, потому что вы не понимаете, зачем это надо. У вас ИСа не прописана была до недавнего времени. Вы не отличали главное от неглавного. Вам это главное давали. И ваш мягкий характер, который вы имеете от природы, это скорее отягощенные условия анализа, отягощенные условия для мышления, потому что с таким мягким характером вы становитесь очень податливы на чужое мнение. Вам ИСу дают все, кому не лень вашу. То есть самое главное прописывается в вас сторонними силами, а ваша задача выработать ее для себя самостоятельно. То есть любой информации научиться видеть главное и не главное. Не смотреть, что акцентирует, на что акцентирует внимание автор той или иной гипотезы, той или иной научной или еще какой-то сентенции, а все-таки зрить в корень, научиться зрить в корень самой. Вы для этого, собственно говоря, сюда и пришли. И все ваши жизненные обстоятельства, они как раз наоборот вам демонстрировали, насколько плохо быть податливой по чужому мнению. Потому что когда вы податливы, вы сразу начинаете проигрывать. И это, к сожалению, очень заметно. Я полагаю, что также и вам это заметно, а, а все это для того, чтобы вы на собственных неудачах увидели, что если вы не будете это главное определять сами, если не научитесь твердо стоять на своей иссе, то она будет всегда заменяема чей-то чужой. Если вы своего результата добьетесь, то тогда ингуз как результативная руна, как руна получения материального результата, пусть маленькими, Элементами. Но, по крайней мере, она уже начнет пребывать, потому что если иса ваша, то будет ингуз, а если ингуза, э, иса не будет, то и ингуза не будет. Опять же Следует помнить, что последние две руны это э, руны, отражающие возможности грегориального пространства, в котором вы находитесь. Прежде всего это либо собственный род, либо род мужа, чью фамилию вы, возможно, носите. Как вчера рассказывали коллеги, присутствующие здесь, удивительная синхроничность выбора мужчин да, или отказа от тех или иных мужчин, обладающих совершенно одинаковыми руническими кодами, показывает нам о том, что такие люди никогда не появляются случайно. То есть они являются как раз той платформой, которая либо помогает нам развивать свою первую руну и приходить к нужному результату, либо не помогает. Либо, наоборот, еще отягощает этот процесс, как бы давая еще дополнительные условия трудностей, которые тоже также необходимо преодолевать. Вот В зависимости от того, девичья это ваша фамилия или мужнина, да, вы сразу можете оценить, собственно говоря, какая кармическая задача вам выпала как в своем родиться, как в своем собственном роду или выйти замуж именно за этого мужчину и оказаться в таких родовых кармических условиях. Потому что род мужа не может вам дать пространство возможности большими, чем обладает сам. И собственный род, в котором вы родились, он не может вам дать большего пространства возможности, чем тем, которым обладает сам. И то, и другое попадание совершенно не случайно. Это условия преодоления трудностей. И очень редко, когда условия помогающие эти трудности преодолеть. В основном эгрегориальная среда нужна для создания плотного информационного пространства, которое искажает реальность. Для того, чтобы мы научились это искажение преодолевать. В основном всегда так. В 99% случаев эгрегоры никогда не будут нам помогать. Они здесь созданы для того, чтобы устраивать нам препятствия, а не помощь оказывать. Да? Вот, поэтому здесь помощи искать бесполезно, надо просто смотреть, почему так. Почему так? Ера, эй, вас. Ера, эй, вас. Пусто. Это по роду или по мужу? Давайте девичу потому что по мужу я потом скажу Ера и Ну значит смотрите изначально ваша задача вы также пришли с абсолютным чувством и ритмом времени, понимая цикличность этого времени, понимая основные законы и в этом в состоянии надо научиться не растворяться в природе, а находить в этом ритме, в этой, в этой ритмике самого себя. Иса об этом говорит. Для чего? Для того, чтобы правильно держать равновесие между личным и, что называется, общественным, между природой и человеческой самостью. То есть вот найти ту грань, где природа, которая растворяет человека в себе, и человек, который пытается растворить природу в себе, найдут консенсус, найдут точку соприкосновения в виде геба где тот предел, когда человек не будет себя умолять, развиваясь, и в то же самое время и природу не будет унижать своим развитием. Вот с этой задачей, собственно говоря, вы и пришли с такой достаточно благородной задачей примирить мужское и женское, примирить космос и Землю. Но ваше замужество, оно нивелировало эту задачу. Оно Включила в вас и вас, да, как бы не предполагая, что вы будете оставлять какой-то след. И вас это, во-первых, руна страха с одной стороны, то есть в этом процессе вы должны были преодолеть свои страхи, и пространство мужа ничего вам не давало. Кроме того, чтобы вы переживали эти состояния. Состояние страха, состояние потери и состояние выхода из цикличности. Это выражается совершенно по-разному. Страх вовремя не родить ребенка. Страх, что он вовремя не поел. Страх старости. Страх смерти. То есть вещи, неизбежные с точки зрения природы, начали вызывать у вас страхи. И вы эти страхи должны были причем с результатом совершенно непонятным ни для кого то есть это преодоление страхов ради преодоления страха достаточно странная такая миссия я бы сказала вот. поэтому мне кажется что с точки зрения вашего, вашей девичьей фамилии вашей родовой фамилии ваша перспектива более гармоничная если посмотреть собственно говоря на древо и к то все три руны являются необратимыми, то есть несут в себе огромнейший энергетический потенциал, они являются ключами к мирам, они являются и проводниками, соединяющими вас с другими мирами. И, в принципе, все очень гармонично, возможно, возможно это следует только усилить, например, руны Манас. так вы лучше будете понимать людей, ну, в том случае, если, конечно, сумеете ее соединить соединить эти руны так, чтобы они дали руну Манас. Но ваш рунический код, который дает вам фамилия мужа, он, к величайшему сожалению, не предполагает результатов. То есть ваше присутствие в этом качестве в рамках эгрегора мужа не дает вам реализовать свою изначальную задачу, изначальную миссию. То есть он просто не может вам предоставить условия, где вы можете это сделать. Ну, вот такой эгрегор рода, да, его рода и такая фамилия, которая в сочетании с вашими данными да, дает вот такой вот эффект. Попробуйте, если не сменой фамилии, то, по крайней мере, возможно изменением имени, потому что Наталья Наталья это позволяет это сделать, да, вот по крайней мере, так. Но в любом случае здесь очень, очень ярка перемена судьбы. Это называется, жизнь разделилась до и после. До замужества было одно, и одни перспективы, и одни задачи, и одни возможности. После замужества стало совершенно другое. Да, и личность стала другое, и ценности стали другие, все стало другое. Я думаю, что я не ошиблась, и вы со мной согласитесь. Ну что, Марин, я скажу. Значит, здесь вы, к сожалению, а может, к счастью, просто доделываете то, чего не доделали в прошлый раз. Вы довольно много, что называется, пахали, да? и этот пахот, она проложила в этом мире определенный путь, определенное русло. Но это русло осталось невостребованным, оно осталось недоделанным, потому что вы в него не пустили силу. То есть это сухое русло. Ваша прошлая миссия осталась незаконченной. Поэтому, собственно говоря, вы пришли ее сюда закончить. Вы ничего не должны сейчас здесь нарабатывать для себя. У вас нет никакой э, намерения здесь чему-то научиться. Вы всему уже научились в прошлых воплощениях. Вы просто пришли сюда закончить дело. Есть проложенное русло, проложенная дорога. И поэтому русло по этой дороге надо пустить поток, поток Какой-то поток силы, поток лагуры, воды. Да? То есть в будущее сделать так, чтобы ваш, ваше дело, на которое вы пахали, может быть, несколько прошлых воплощений, все-таки получило а, жизненную прописку в этом. Мире, потому что пока это только знаете, как проект, да? вот, иногда можно предложить такую, такую аналогию. Да? Представьте себе, что вы конструктор, который долгое время разрабатывал какой-то аппарат, да? но он пока только в чертежах, он так и не приобрел форму физического воплощения. И вот вы пришли сюда, чтобы эти чертежи превратить в форму физического воплощения. То есть все-таки сделать, сделать так, чтобы оно полетело или закручилось, или еще что-нибудь произошло. То есть это просто недоделанное дело, с которым вы сюда пришли. Чтобы понять, какое дело, это, собственно говоря, ко многим относятся, присутствующим здесь. Напоминаю, что у вас есть инструмент руны, которому вы можете задавать вопросы. И понимая, в каком направлении спрашивать, просто спрашивайте у Рун. Для кого я должен сделать это? дело? Для дома, для семьи, для, для себя, для какого эгрегориального пространства? Да? Что конкретно? У Руны будут подсказывать. Я думаю, что ваша жизнь да, и ваши потребности, которые обычно при такой кармической предопределенности человека изначально с детства ведут, что называется, они ему жить не дают, покоя не дают, если он себя в этом качестве каком-то не проявит. Вот если вы хорошо анализировали свою собственную жизнь, и понимание у вас, куда вас тянет неизбежно, где бы вы ни оказались, в, любой, в любом возрасте всегда тяготеет над вами какая-то одна мысль, что вы что-то очень важное не сделали, не доделали или даже еще не начали делать, да, но, но это действительно нужно. действительно нужно. Знаете, как вот, Когда Моклов меч, который висит над, над шеей, говорит, если ты этого не сделаешь, все хана. Вот если у вас есть такое чувство в течение жизни, то вы можете вычислить, собственно говоря, о каком незаконченном деле сейчас идет речь. Проявить вы ее должны настолько, чтобы установить здесь постоянно действующий колдовской канал в видеоруза вот открыть что называется магический портал я бы сказала именно так да? как источник который пересох а вы должны его оживить вы должны его по новой открыть для того чтобы все прочие которые идут по этому каналу уже могли пользоваться этим источником вот Собственно говоря, это, это, этому, этому помогает, должна, по идее, помочь семья вашего, род вашего мужа. Они с вас это ограничение сняли каким-то способом, да? каким вы, наверное, сами знаете, каким способом этот процесс был снят. На да. латинице Ера, Ева, Веркана. Uh -huh. И кириллица, Верху Ну, Начнем сначала с кириллицы. А... Начало тоже. Абсолютное понимание времени и абсолютное понимание и согласие с этим процессом. Это качество, которое никуда от вас не делось, но жизнь на территории славянского пантеона и славянских земель и, соответственно, кириллица настаивала на том, чтобы вы сначала получили право, чтобы оставить здесь, на этой земле после себя след. То есть этого права у вас не было. Да? Абсолютное чувство времени еще не дает вам права, например, занимать какие-то посты, да? или там иметь деньги, или там, не знаю, иметь еще какой-нибудь поток силы, и уж тем более оставлять после себя проложенное русло. А земля иная, где латинская кодировка дает немножко другие возможности, говорит о том, что на этом врожденном канале чувствования времени нужно выработать правильное качество понимания закона и правильное качество понимания равновесия, то есть вот как это все связано со всем. Для чего? Для того, чтобы не русло прокладывать, а заложить основы Возможно, как, ростки какой-то новой жизни для своих детей, для рода или, возможно, для идеи, которую вы исповедуете. В любом случае, это ощущение времени и умение это время не просто правильно вырабатывать, но и правильно применять должно быть пропущено через геба, то есть через верные алгоритмы Законы равновесия. А остались бы вы на территории России, вам пришлось бороться за свое право. А находясь на территории отличной от России, скажем так, вам бороться ни за что не надо, вам просто нужно научиться держать баланс. Ради, ради того, чтобы заложить новые ростки. То есть, возможно, вы просто перенесли семена своего рода, перенесли на другую землю и теперь этот род, эта семья должны, что называется правильно вжиться в канадскую землю, да? стать своими. И зависит это преимущественно от вас, потому что ресурс на время у вас есть достаточно большой, хороший запас времени, но этот запас времени надо научиться использовать правильно.